Привет-привет! Сегодня мы тренируем верх тела с резинками. Будем подтягивать руки, делать красивые плечи и грудь. У меня комплект резинок LXA. Я обожаю тренироваться с резинками, потому что это очень крутой тренажер. Буквально две резинки заменяют блочный тренажер, заменяют штанги, заменяют гантели. И можно очень круто и эффективно прокачать все тело дома. Плюс их можно брать с собой на море, на работу, куда угодно. Я буду тренироваться с синей резинкой. Если ты только начинаешь, то я рекомендую работать с зеленой, она потоньше. Я надеюсь, ты уже размялась и мы начинаем. Первое упражнение. Отжимания с широкой постановкой рук. Мы ставим руки довольно широко. Опускаемся на колени. От макушки до копчика прямая линия. И из этого положения мы опускаемся вниз и возвращаемся обратно. Если тебе это делать легко, ты можешь делать полноценное отжимание. Опускаемся вниз и возвращаемся обратно. Таких мы делаем 12 повторений. Погнали. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И дальше у нас будет пара упражнений на трицепс. Первое упражнение мы делаем без резинки, нам нужно какое-то возвышение. Это может быть диван, стул, что угодно, во что ты можешь упереться руками. Мы упираемся руками. Бедра максимально близко к опоре, то есть следи за тем, чтобы они у тебя не уходили вперед. Бедра максимально близко к опоре, чем дальше ноги, тем сложнее, чем ближе, тем легче. Из этого положения. Локти уходят четко назад, не в стороны. Мы опускаемся вниз и обратно. Таких мы выполняем двенадцать повторений. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Берем маленькую резинку, одеваем ее на руки, прижимаем к плечу и разгибаем руку. Сгибаем обратно. Следи за тем, чтобы у тебя в плече движение не было, только движение в локте. Разгибаем и сгибаем. Двенадцать повторений. Погнали. Один, два, три, четыре, пять. Движение только в локте. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ты чувствуешь свой трицепс? Я чувствую. И повторяем на другую сторону. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И сразу же повторяем еще два раза. отжимания и разгибания Погнали. Без отдыха. Стараемся не отдыхать. Если тебе совсем тяжело и нужен отдых, жми на паузу. Отдыхай не больше 30 секунд. Но я рекомендую не отдыхать вообще. Погнали. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас разгибание. Погнали, работаем. Один. Концентрируемся на мышце. Два, три. Стараемся почувствовать. 4. Как он сокращается, трицепс. 5. Как расслабляется. 6. 7. В этом фишка резины. 8. Упражнения выполняем медленно. 9. Никаких рывков. 10. Мы не можем. 11. 12. Использовать инерцию. Нам надо тянуть. Меняем руку и продолжаем. Погнали один. Поэтому мы работаем медленно. Два. Концентрируемся. Три. На сокращениях мышц. Четыре, пять, шесть. Как раз прорабатываем. Семь. Вот эту женскую женскую проблемную. Восемь. Зону девять. Десять. Одиннадцать. 12. Закончили. И у нас еще один раз. Фух. Не жалеем себя. Работаем. Руки должны гореть. Трицепс должен гореть. Погнали. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И у нас тяга. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Надеюсь, ты чувствуешь свой трицепс так же, как и я. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. И на вторую руку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И сейчас мы еще раз отжимаемся с колен. Сразу же без отдыха. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Если ты не можешь отжаться 12 раз, 9, 10, ты делаешь сколько можешь. 11, 12. Можешь отжаться 7 раз, отжимайся 7. Можешь отжаться, там не знаю, 5 раз, отжимайся 5 раз. В следующий раз постарайся сделать больше. Мы отдыхаем. И у нас еще один блок. Тренировка короткая, но эффективная. У меня уже руки горят. Фух. Готово. Я беру длинную резинку. Чем шире ты ее берешь, тем будет легче. Чем уже, тем сложнее. Я рекомендую начать с зеленой резинки. Потому что она тоньше. И может быть тебе будет достаточно нагрузки зеленой сначала. Я руки между собой держу резинку, и я ее развожу максимально в стороны и свожу обратно. Медленно, без рывков, концентрируясь на движении. Двенадцать повторений. Работаем. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Ту же самую резинку я беру за спиной. И сейчас я буду ее сводить и разводить обратно. Если для тебя резинка слишком длинная, ты можешь завязать ее узелком, и она станет короче. Готово? Работаем. Один. Сейчас я найду удобное положение. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Фух, ты чувствуешь плечи? Я чувствую плечи. И мы продолжаем. Стараемся не отдыхать. Если тебе совсем-совсем печет, жми паузу, отдыхай не больше 30 секунд и продолжай работать. Мы погнали перед собой. Работаем один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Двенадцать. Фух. Закончили. И у нас сведение. Погнали. Один. Два. Вроде тренировка такая медленная. Три. Мягкая. Четыре. А жарко-то как. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Не знаю, заметно тебе или нет, но у меня уже руки трясутся. Плечи просто в огне. Ну, у нас еще один круг. Готово. Берем резинку. Напоминаю, чем шире ты возьмешь, тем легче, чем уже, тем сложнее. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Капец, как плечи горят. Двенадцать. Закончили. Еще один раз. Погнали. Один. Два. Руки трясутся, капец. Три. Четыре. Но мы же хотим красивые плечи, правда? Пять. Хотим платья носить. Шесть на бретельках. Семь. И топики. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А главное, мы же хотим, чтобы в 60 лет у нас были красивые руки и не висели вот здесь. И сразу же добивочка. Мы делаем отжимание широкой постановкой рук. Погнали. Без перерыва. Не жалеем себя. Один. Это тяжело, я знаю. Два. Три, ну так надо. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Фух. Сейчас мы еще немножечко потянемся. Растянем плечи, которые уже у нас работали. Потянем спину, расслабим это все, не пренебрегая растяжкой. Я пью водичку и будем тянуться. Мы опускаем руки на пол и смещаемся назад. Ягодицы между стоп. Стараемся опустить. Смещаемся максимально назад. Прям можно положить голову на пол. Проваливаемся головой между плеч. Чувствуем, как тянутся плечи. Расслабляемся. Закончили. Одну руку кладем поперек. И точно так же смещаемся. Нажимаем на плечо. Растягиваем его дополнительно. Закончили. Капец, у меня руки трясутся. На другую сторону. Закончили. Встаем на четвереньки. Прогибаем спину вверх и обратно. Вверх и обратно. Закончили. Руку поднимаем вверх, сгибаем в локте ладонь, отправляем вдоль позвоночника вниз и за локоть тянем максимально вовнутрь. Голову мы вниз не опускаем, то есть голова тоже должна давить на руку. Растягиваем трицепс, держим это положение. Никаких рывков, никаких покачивающих движений. Если чувствуешь, что еще может пойти дальше, еще чуть-чуть натянула и держишь. Закончили. И то же самое на другую руку. За голову. Держим. Закончили. И перед собой, руку перед собой, прижимаем локоть максимально близко к плечу. Максимально. Чувствуем, как тянется вот здесь плечо. закончили и на вторую сторону прижимаем к плечу закончили берем резинку синюю сейчас рекомендую взять поплотнее берем ее с краев поднимаем руки и нам цель наша Провернуть руки, максимально опустить вниз. Чем уже ты держишь резинку, тем лучше. И обратно. еще раз. И обратно. Еще раз. И обратно. Фух. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Пиши комментарии, ставь лайки. Для меня это очень важно, мне это очень приятно. Подписывайся на мой канал. По ссылке в описании ты можешь найти мой инстаграм. Там я рассказываю о питании, о тренировках, о самооценке. И там же по ссылке в описании можно найти эм, ссылку на инстаграм резинок. Там тоже куча тренировок с резинками. И, собственно, можно их там заказать. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.